Шанс, и ты ну что ж, а мы продолжаем нашу программу. На эту сцену я приглашаю нашу постоянную участнику, нашего друга нашего проекта. Встречаем Виалика! И мой дьявол скажет танец, нам скажет танец Истинно вине в твоей вине В моей мигре пьяной Не пытай на небо, Но там нет ангела, мой босс Мы все перепутали мы все переплавили, Наши крылья ангелов, ангелов, ангелов, неразные люди, и по разному любимы Когда в сердце факелы фагилы, фагилы, Мы все перепутали Мы все переплавили, Наши крылья ангелов, ангелов, ангелов, неразные люди, и по разному любимый, когда все... Танцы твои манят Мы сгораем Между нами пламя Все плывет И будто все в тумане Скажет танец Нам скажет танец Истинный ведь... Мы все перепутали, мы все переплавили, наше Криме, Ангела, Ангела, Ангела Мы разные люди и по-разному любимы, когда в сердце факелы, факелы, факелы, мы все перепутали, мы все переплавили, Наша Крымя, Ангела, Амбилла. Gracias por